Здравствуйте, дорогие мои. Меня зовут Радагаст, и мне нравятся дварфы, а эльфы мне не нравятся. Ну, то есть, не то чтобы совсем не нравятся, они не вызывают во мне никаких особенно сильных эмоций. У себя в циклопах и цитаделях, или более широко в сальвоблюзе, у меня все-таки после долгих лет и многих бессонных ночей получилось сделать таких вот эльфов, которые мне бы нравились, и которые я бы понимал, почему люди хотят играть именно их за столом. Но почему? Почему вот так происходит? Почему есть люди, которые по эльфам фанатеют так, что хоть святых выноси, а для некоторых, как у меня, ну эльфы и эльфы, подумаешь, нашел чем гордиться, уши отрастил? В науке известны несколько подходов к моделированию того, почему так происходит и что именно там происходит. Это не совсем геймдизайн или ролевая какая бы то ни была теория, это ближе к психологии и публикуются подобные научные работы во всяких журналах по психологии, восприятию и эмоциям. Однако в последние годы все больше растет интерес в играх к так называемому процедурному порождению. Это если мы играем в какую-нибудь видеоигру, там на компе или на мобильнике, и там, ну скажем, данжаны. Вот, и мы жмем там на лестницу, и загружается новый уровень. В играх старого толка, без, этой, без процедурного порождения, они далеко не все старые, про это сейчас скажу, в играх старого толка этот уровень, он где-то там внутри игры, он сохранен, и в этот момент он достается, распаковывается и вываливается нам на экран. А в играх с процедурным порождением этих уровней достается не он, а способ его порождения. То есть какие-то параметры того, как из ничего можно сделать новый уровень, из чего он должен состоять и что такое хороший уровень. И это даже не обязательно делать эффективно, вот в чем у компьютера недостатка нет, так это в вычислительных мощностях. Но вот эти базовые компоненты там должны быть. Как выйти из ничего к чему-то, как должно входить, что должно входить в это что-то, и как увидеть, что то, что получилось, хорошо. Вот, этого последнего, вот для этого последнего фактора нам и нужны всякие психологические обоснования того, как... Ну, Фактически, как сделать, как сделать игрокам красиво. Итак, обещанное отступление про старость и новость. У нас много есть любителей поклассифицировать все, что угодно. Включая, конечно, ролевые игры разной степени настольности. Но э, там уже не только старую школу и новую школу выделяют, но и промежуточную школу. Причем практически все, что делается сегодня, относится к школе именно старой. Ну да ладно, ток велим судья. Так вот, про старые игры, именно компьютерные. Недавно познакомился я с одним профессором из далекой страны, которая настолько далека от нас и от народа вообще, что он там читает лекции по игровой археологии. Понимаете, предмет у них в университете такой, у бусурман есть. Студенты достают игры со всяких там картриджей прошлого века, отвинчивают им головы и пытаются понять, что э, там, как у них устроено, и оценки получают. Так вот, пилил он как-то с ними какой-то старый слайдер, типа игрок там вправо-влево жмет, на него двигается такие как бы лабиринтик, в котором надо не врезаться ни во что и э, выживать. Вот. И э, эта карта там, она порождалась процедурно. Каждая полоска э, в вот, надвигающемся э, лабиринте, она кодируется одним байтом. Каждый бит означает, есть ли стена там или нет. И 8 бит хватает где-то до половины экрана, а потом она зеркально отображается. Ну и все. Так вот в 1982 году им было легче и проще сделать, чем хранить всю последовательность, потому что памяти как бы тогда у приставок было ну, совсем мало. Ну ладно, конец отступления, идем к моделированию эмоций. Значит, подходов к моделированию эмоционального процесса, грубо скажем, три. Это классификационный, эволюционный и оценочный. Ну, существуют, наверное, комбинации, существуют какие-то еще мелкие эти, но так, если грубо, то вот эти трое есть. Классифика классификационный или категорный еще э называют его, это когда каждую эмоцию мы классифицируем. То есть выделяем, скажем, эмоциональный сигнал, физиологическую составляющую, вызвавший эмоцию события, скорость наступления, там, длительность, частота, оценка, согласованность и так далее. Это хороший подход, и им, среди прочих, весьма активно пользовался Павел Экман. Если не знаете, это такой ученый, на трудах которого, да и на его, собственно, личном образе, основан сериал «Обмани меня» или «Теория лжи». И он вообще написал гору книжек, в том числе как профессиональных, так и э, научно-популярных, и вполне понятных для, э, э, для обычных людей. Подход эволюционный, он корнями уходит вообще к Дарвину. А из еще более недавно оживших ученых э, про него хорошо писал Роберт Плутчик. По отношению именно к его работам иногда выбирают термин «размерностный подход» из-за модели, которой он пытался визуализировать все, чем занимался многие десятилетия. Это так называемое колесо Плутчика, разноцветный такой цветочек с восьмью лепестками, каждая пара противопоставленная, из которых выражает одну базовую эмоцию. Там есть радость и грусть, гнев и страх, доверие и отвращение, и сюрприз и ожидание. И дальше получается, что если существо примитивное, там, не знаю, воробей или кот немножко получше, или еще лучше там слон, э, ну или что-то такое, то эмоции какие-то базовые, которые ближе к центру этого цветочка, вроде там ярости или экстаза, оно тоже вполне может испытывать. А более сложные вещи, которые он рисует, подписывает уже подальше на лепестках, вроде, я не знаю, сожаления или оптимизма, это только человек, ну или кто-то к нему близкий по уровню эмоционального развития. Которая тоже, кстати, не стоит на месте и якобы вроде как утверждают, что успела поменяться даже со времен Дарвина. Не говоря уже о глобальном развитии человечества. Ну, как бы это тоже хороший подход, красивая очень визуализация. И в наш век информационных потопов надо особенно ценить людей, которые могут сжать все, что они сделаны за 80 лет жизни в одну картинку. Но для нас, как геймдизайнеров это не так, чтобы э, очевидно, но э, это, это не совсем понятно, куда это применяется. Ну, для создания персонажей можно. И вот помните, в АДНД, скажем, была табличка с броском реакции случайно увиденного монстра. Ну, там было одно направление, типа враждебное, нейтральное, дружественное в этом духе. А можно аналогично кидать кубика вот по всем восьми направлениям. И э, вполне будет хорошо получаться для э, игр, которые как бы, не просто вот мы идем по лесу, но у нас выскакивает гоблин, мы его бьем, потом выскакивает кто-то другой, мы его бьем. А для игр с какими-то э, какими более глубокими социальными взаимодействиями подойдет гораздо лучше. Вот видите, как полезно оглядываться вообще по сторонам. Взяли чужую картинку, сама картинка, кстати, распространяется бесплатно, Он в Википедии там есть уже в цвете и все такое. И сделали из нее генератор энкаунтеров себе. Вот вам и процедурное порождение. Не такое, как я анонсировал вначале, но тем не менее процедурное. Вот. Ну и, наконец, оценочный подход, который активно развивается в эмоциональной психологии в последние вот как раз 10, может быть, 20 лет. В его рамках эмоция рассматривается как реакция субъективной оценки человека на какие-то происходящие в зоне его досягаемости события. Сама теория оценки, она существует очень давно, один из основных учебников по, учебников по ней Смита и Лазаруса, он вышел уже там в 90-м году, но вот именно приложением к геймдизайну занимались несколько моих хороших знакомых сравнительно недавно. И статья о применении оценочного подхода как раз к процедурному порождению уровней вышла у них вот в прошлом году. Ссылка на текст есть в описании видео на YouTube. Основа этого оценочного подхода довольно проста. То есть происходит какое-то событие, которое имеет отношение к нашему субъекту. Это событие вызывает оценку, и эта оценка в свою очередь вызывает эмоции. Сейчас там тоже пытаются выделить различные аспекты. Пока что, к сожалению, до вот такого красивого цветочка, как у плутчика, не дошли, но э, довольно много всего наработали. И вот этими наработками можно и как раз воспользоваться. Как это работает, мы сейчас возьмем пример из вот этой статьи Коршенс Бауэра, Дорманса и Фон Розена и увидим, как это вообще работает. А общая тенденция, общий курс, как бы вот сейчас считается, что должен быть на нахождении некоторых абстрактных шаблонов проектирования игр и их потом повторное использование. Тогда основу для каждого шаблона, мотивацию для его создания, причину его существования ему нужно будет брать из разных источников, от научных книг до экспериментов, от удачных выдумок до вообще понравившихся, понравившихся фильмов. А потом успешно задыкать этим шаблоном самые разные дырки. И если шаблон хорошо сделан, то он во время собственной игры узнаваться не будет. А может и потом не будет. То есть это, понимаете, как бы с, со времен Шекспира было написано огромное количество клик, книг, и огромное количество людей э, делаются счастливыми тем, что они эти книги читают. Но еще тогда говорили, что сюжетов мало. Там кто-то сказал 6, кто-то сказал 26, там разные есть э, подходы, но э, сюжетов вообще, вот шаблонов для проектирования сюжета их мало. А книг много, фильмов много и э, счастье людям приносят не шаблоны, а э, книги и фильмы. Но Именно с помощью каких-то вот этих шаблонов. Поэтому шаблон это инструмент наш, проектировщиков, которым мы, которым мы пользуемся для того, чтобы чего-то достичь. Как пример, в этой статье есть оценочный шаблон для эмоции «чуда». Вот как создать ощущение «чуда» у игроков? Ну, умные люди исследовали этот вопрос и постановили, что нужны две оценки «новизны» и «красоты» и отсутствие оценки «срочности». Вот на интуитивном уровне, как бы, легко согласиться. Действительно, чудом трудно назвать что-то, что уже там 500 раз видел, или что-то, что некрасиво, там, уродливо или отталкивающе. Ну и если кто-то постоянно куда-то торопит, то это тоже не особенно, э, не особенно позволяет впечатлиться. Этим многие, кстати, игры грешат. То есть, как бы, вроде как все красиво нарисовано, но некогда удивляться, надо бежать и кликать на квесты. И сейчас, когда мы знаем, что достижи... для достижения оценки чуда, нужны новизна и красота, можно либо пройти по шаблонам собственно геймдизайна и отсортировать их по степени достижения той или иной оценки. Именно так сделали авторы статьи, потому что у них уже есть целая библиотека этих шаблонов, целый язык таких вот шаблонов. Либо просто мы можем как бы дилетантский окинуть взглядом свой арсенал и опять-таки отсортировать то, что мы видим там и выбрать то, что вызовет нужную э, э, нужную оценку, а значит и нужную нам эмоцию. Вот, скажем, красота может достигаться, как они утверждают, симметрией. Можно долго спорить, это на самом деле большой вопрос визуального дизайна, но вообще это известно уже давно, что известно, что при прочих равных объект, имеющий какую-то воспринимаемую разумом э, того, кто на него смотрит регулярность, оценивается нами как более красивый. Ну а в конце концов, что может быть проще в этом смысле, чем симметрия? И делается она в видеоиграх очень-очень легко. Для настольных игр это как бы не очень, не очень очевидно применимый шаблон. Ну как бы можно данжин сделать симметричным, но... если это делать плохо, то получится тоже плохо. Если делать хорошо, то, делать хор... то получится хорошо, а значит, а значит наш шаблон как бы ничего особенного. Не дает и еще один способ достижения красоты это скажем нетипичный ландшафт и вот он уже влияет и на оценку новизны тоже и тут одним ударом как бы мы сразу двух мух в смысле две оценки мы добиваем и здесь как раз сложнее в видеоиграх, чем нам в настольных играх, потому что в большинстве настолок ролевых есть мастер, постоянно к игровому процессу подключенный, и у него есть куча наработок, частично взятых из опубликованных материалов, частично из головы с импровизированных, и для человека мыслить вне каких-то рамок все-таки проще, а для компьютера выход из рамок означает переход на какие-то другие рамки. И в играх, где нет мастера, там тоже все равно есть какие-то способы внесения, э, внесения новизны, внесения нетипичности со стороны различных э, игроков. И уже э, тот же эффект, эффект новизны, он, ну или красоты, он достигается тем, что, э, ну, он достигается не подготовкой одного какого-то человека, а э, разнообразием того, кто присутствует, и разнообразием вкладов. Еще один из шаблонов, вызывающих оценку именно новизны, это центрирование. Я хочу на нем остановиться, потому что для меня не совсем очевидно было, но как бы если поразмыслить, то да, если что-то постоянно вот находится в центре внимания или поле зрения, то оно помогает сместить на него фокус внимания. А внимательное изучение чего-то, даже немного нового, позволяет вызвать или усилить, опять-таки, субъективное ощущение этой самой новизны. Новизну оно не добавит, оно добавит оценку новизны тому, кто это воспринимает. Помню, я как-то начал игру для персонажа с амнезией. Ну, не судите строго, это не самый оригинальный метод начала, но работает. И первый вопрос игрока был, вот я выглядываю из окна, что я вижу? Ну, я такой, вот там вдалеке водопад, а вот тут вот лес, тут вот такой секой, там гигантские мухоморы и все такое. Дальше я полчаса даю описание этого леса, который у меня расписан детальнейше. Ну и вы уже, наверное, догадываетесь, что, будет ран... что было дальше. Нет, по лесу мы хорошо побродили, прошли его на пятерку, как самый настоящий данжин. Но водопад... Водопад, который я поставил в центр, он стал главной целью этого путешествия на следующие там много сессий. Целую сессию мы провели, или две даже, в нем самом, благо там жили дворфы клана горящих и было, было о чем с ними побеседовать. Вот. Так что центрирование, оно, даже если вы о нем не думаете, оно срабатывает. Вот как-то так. Подводя итоги, сегодня я хотел вернуться к теме научных исследований в ролевых делах и... Поделиться новинками из мира процедурного порождения и моделирования эмоций. Мы кратко упомянули различные методы моделирования эмоций: это классификационная Павла Экмана, эволюционная от Роберта Плутчика и оценочный, который сейчас особенно активно исследуется и продвигается. Это не означает, что он самый лучший, просто его степень проработанности в данный момент не соответствует его степени полезности, поэтому люди глубже и копают. Ну и затем я попробовал показать, как можно совмещать известные из оценочного подхода шаблоны с шаблонами проектирования игр и уровней. С небольшим примером, взятым из статьи 10-месячной давности. Вот такая вот вам информация к размышлению. Спасибо за внимание. С вами был Радагаст. Если понравилось, обязательно увидимся еще.